нашему богу что мы можем здесь быть наше служение приходит к концу и я думаю каждый из нас получил за тем чего он пришел для души своей для жизни своей для своих близких кого они сюда а, принесли с собой да я хочу а, сделать маленькое такое объявление по отношению следующего воскресенья не из нас здесь не будут но собрание будет церковь Будет служение? Будет. Нет, из нас не будут. Мы уезжаем а, в Сан-Антонио, и там от открывается другая церковь, а брат Александр, который здесь был в, го в гостях, если не ошибаюсь, пару воскресеньев назад, если не больше. И он открывает церковь а, Сан-Антонио, и мы будем там поддерживать их а, в том служении, которое они совершают Сан-Антонио. Так что вы уже были в курсе. Кому, кто, кому интересно, я думаю, на группе мы выставили а там на час 30, если я не ошибаюсь, мы выставили там адрес и плайер э, или как э, сказать рекламу на, на группе. Помимо этого, я бы хотел поделиться маленьким таким свидетельством, который произошел у меня на этой э, неделе. А, получается так интересно. Я работаю, я менеджер, региональный менеджер, и у меня произошло такой интересный момент. Я рассказывал, уже делился, но я хотел поделиться вместе с вами, перед тем, как мы помолимся за нужды. У меня, мы обслуживаем магазины, и один из магазинов, который номер два, по, который мы получаем самый большие заказов, он номер второй магазин. И они отказались от наших услугов, сказали нам пока не нужно. И мой менеджер меня звонит и говорит мне такую новость. Я говорю, слушай, дай мне номер телефона менеджера того магазина. И я ему э, напрямую позвоню и поговорю с ним, в чем, в чем была проблема. И он меня отсылает. И в этот момент я получаю этот номер, и такое ощущение, не позвони ему. И я как-то усомнился, почему ему не звонить. Наоборот, это же моя должность, как менеджер. Я должен позвонить, узнать, в чем, в чем проблема. И такой, сразу такая мысль посетила и говорит, помолись. И знаете, это было а, как бы откровение для самого себя. В этот момент я сказал Господь, я так вкратце сказал Господь, ты видишь сердце этого менеджера, ты видишь обстоятельства этого магазина, сделай так, чтобы завтра они позвонили и, и попросили наши услуги. И утром около 8.30, мне звонит мой менеджер, который там, и он говорит, слушай, ты не поверишь. Майк мне позвонил. Я говорю, а почему он тебе позвонил? Он говорит, они ну, запросили наши услуги. И не маленький заказ, но большой заказ. То есть для меня это было свидетельство. Такое. Я так скажу, я поделюсь с вами, к чему, к какому итогу я пришел. Почему такое было как бы, задержка? Потому что в этот момент, когда я получил эту новость, утром в 8.30 утра, такое ощущение было, вау, слава Богу. Господь услышал в таких мелочах, и я пришел к такому итогу. Почему Бог меня приостановил, чтобы я Ему не позвонил? Потому что в то время я бы так сказал, молодец, Игорь, ты такой хороший, ты красиво делаешь свою работу. А в этот момент Господь меня показал в этих маленьких нюансах, которые в мелочах, которые нам кажутся, они такие, ну, незначительные. Как бы, почему Богу, такому великому, будет интересно эта мелочь в жизни моей? Но Он это показал для того, чтобы имя Его было прославлено в жизни нашей. Я по этой причине хочу всех вас а, ободить в то направление тому, что в эти мелочи, которые происходят в нашей жизни, Богу неравнодушно. Бог неравнодушен к этим мелочам. Иногда нам кажется, ну почему, я же сам могу это сделать, сам ее исправить Да, сможешь, но она не будет на таком уровне, когда сам Бог вмешается. Я хотел бы, чтобы каждый из вас а, взял это к себе во внимание. Отдать все детали своей жизни Богу. Знаете, в иудизм всегда они говорят, а, наше отношение с Богом это с минуту на минуту. И по этой причине я хочу сказать, что наше отношение и наша вера, она должна идти с минуту на минуту, не с часами. И что я имею в виду, говоря это? Это то, что Господь, я сейчас делаю, что я делаю, слави тебя, прославляет твое имя. Угодно тебе, что я делаю, и с минуты на минуту всегда об этом думаешь. Это поможет каждому вас, вам, Господь, иметь этот настрой в жизни своей. Сейчас мы помолимся за нужды и поднесем, преподнесем Богу эти переживания, вот эти детали, которые каждого есть.